Логин Зерхей, hey, а на экранах у вас игрушка Logical Madness От того же разработчика, который сделал игру про бабку Татьяну Или как она там называлась Которая еще была с рогами Меня попросили поиграть, я поиграю Так, ну здорово, опять кривое управление, да? Можно чувствительность настроить, а? Да, чувствительность я настроил Вроде. Посмотрим, как будет дальше идти. Так. что это? Топси. А взять можно? Ага. А, положил. Зачем положил-то? С собой бери. Зачем мне это надо вообще? Так. Закрыто Может здесь что-нибудь есть? Да нет, здесь тоже ничего нет Вот я должен Я должен был мысли читать Как-то его или что Я не знаю, что здесь делать О, открывается В какое то веки Ах, управление неудобное Этот мелкий Хватать. Так ну что, погнали спать. <музыка> так, опять слышу прыгающий телевизор. А, даже так. какой телевизор с членом теперь прыгает. Ну ладно. Бывает. Какой-то алкаш играет, вернулся с пьянки тут. С своим перекуренным голосом. Да чё ж меня все толкает, -то, а? Я так и буду постоянно подыхать в этой игре. Ага. А вот момент из трейлера вроде. Так. Наверное, что-то включил. Ага. Все. Конец. Не убежать. Придется слушать этот дурдом и опять, наверное, умру. Классика. И реклама вылезет. Куда же без нее? Это что? Это зачем? Ладно. На. Не, не работает. Странно. Хм. Но определенный выход должен быть. Или нет? Или опять к нам кто-нибудь сейчас придет? Так. Но найти выход нам определенно надо, я так думаю. Где-то он есть. Надо только его найти. Так, здесь ничего больше нет. Здесь тоже. Хм. И здесь ничего нет. Эм, в чем смысл этой комнаты? Так, еще один ключ улетел за текстуры. Если это все, во что ты хотел, чтобы я поиграл, то я разочарован. Очень разочарован. Что это такое? На что это рассчитано? Я, я отсюда не выберусь, все. Это просто закрытая комната. Простите за такой короткий ролик. Я просто не ожидал, что так выйдет. С вами был Изерхей. Я еще вернусь. Увидимся в новых роликах. Всем удачи. Всем пока.